Начали мы с двери, поменяли дверь входную, потому что та была вообще ужасная, Был было 20 лет. Вот такое зеркало. Здесь тоже будем делать ремонт полностью потом, не обращайте внимания. Так, заходим. Ой, хотела со стабилизатором снимать, но что-то я как-то никак к нему не могу приноровиться. Короче, в первую очередь сделали много света. Вот эта одна лампочка 24 ватта. Получается очень яркая. лед лампы Здесь их три. Гарнитур выбрали, конечно же, белые кухни, потому что вся белая. Фартук белый. Я сама все это захотела. Только белая. Так, вот такая раковина классическая, круглая. Мыть, мыть, для мытья посуды. Фартук у нас. У нас из кафеля только фартук. То есть, вот он весь, вот идет фартук, вот так вот по всему периметру этого гарнитура. Помните, какая здесь была ужасная дверь? Поменяли дверь. Пол новый тоже, совершенно новый пол. Короче, мы здесь все сломали и потом все сделали заново. Новое окошко. Здесь было ужасное деревянное, сейчас вот такое откидное пластиковое окно. Так, здесь часики. Смотрим время. Так, вон ту дверь мы не стали менять, потому что мама говорит, что это память. Хорошая дверь, не надо. Мы решили ее просто отреставрировать. Покрасили, поменяли ручку и новое стекло поставили. И вполне себе хорошая дверь получилась. То есть менять не пришлось на новую. Мама не захотела. Кухня у нас небольшая. Но очень уютная. И я просто люблю ее, обожаю. А, да, вот эти э, не показала. У нас вот включатель. Загорается дополнительный свет. Вон там лампочка. Фартук выбрали вот такой вот. Это сейчас очень модно. Актуально, практично. Просто белый. Белый кирпичик. Газ плита у нас тоже... Новая практически, потому что мы покупали ее три года назад. Здесь есть электроподжик. То есть никакие спички не нужны. В духовом шкафу есть свет. Там еще очень удобно, то, что там нижний, э, нижняя горелка, и еще есть верхняя горелка, которая подрумянивает, делает корочку. Очень удобная духовка. Правда, стекло, вот оно внутри испачкалось вот этими потеками. Изнутри как-то. Вот здесь двойное стекло. И там я никак не могу помыть. Вот изнутри вот эти потеки остались. Видимо, дверь, я не знаю, как ее разобрать, чтобы помыть там. Не знаю. Артель. Три года назад мы брали ее за 150 долларов. Ну, неплохая. Здесь четыре горелки. Вот такая у нас кухня. Светлая, яркая. Вся полностью белая. Полы комфортные. Мягкие, теплые полы. Кстати говоря, здесь есть очень удобная такая моя, моя мечта, моя любовь. Это вот такая встроенная сушилка. Конечно, она не была в самом гарнитуре. Мы встроили ее, вернее, мой муж, мы ее купили. И встроили сами в этот шкаф. И теперь здесь есть огромное хранение для, ну, для сушки посуды. Вот. Все, что хочешь, мой, суши и потом раскладывай по шкафчикам. Вот, очень удобно, все помещается, места хранения очень много для всего, то есть прям я без ума, теперь буду готовить с удовольствием, вот такая вот кухонька у нас, кстати, вот она наша дверь, она тоже не новая, но в хорошем была состоянии, и мы решили поставить ее, тоже покрасили, отреставрировали и поставили. Там у нас ванная комната, ремонт еще не сделан. Потом я вам тоже сниму видео «Моя новая ванная», потому что мы собираемся как раз, уже все купили, будем снимать. Еще надо заменить включатель вот этот. Он очень желтый, старый, надо его на новый поменять. Вот и все. Всем огромный привет, мои дорогие друзья! Сегодня такое видео немножко о моей боли. О моей боли, которая преследовала меня на протяжении всей моей жизни. Это отсутствие нормальной кухни. Меня это все долго очень голодало. Я разрывалась, делать ремонт или не делать, уехать отсюда, либо же жить здесь. И все-таки я решилась сделать ремонт. Вы уже все, наверное, увидели или увидите, смотря как я смонтирую это видео. В общем, я больше не могла так жить, потому что сейчас все напишут, набросятся на меня. Да вообще, как это вообще возможно, при том, что мы все адекватные и нормальные люди? Жить в такой кухне Конечно, мы все оттуда вынесли Вот эту всю старую мебель, стол Там все было советское, кроме плиты Газплита только была новая, там кран был новый И то уже так, относительно, да? Все вынесли, и я вам, конечно, сняла вот эту всю ужасную, ужасную обстановку Когда ты долго-долго в этом живешь Ты к этому как-то привыкаешь Глаз привыкает Конечно, когда ко мне приходили люди, нормальные, адекватные У которых красивая, шикарная кухня ну, Допустим, как у меня сейчас то им было диковато, конечно, и мне было всегда стыдно, что, блин, у меня такая кухня ужасная, у нашей семьи. Но мы долго не предпринимали мер, и, как вы заметили, мне нравится снимать кулинарию, но я уже не могла, потому что там, ну, отвратительно, там все было ужасно отвратительно, блин, как ни крути, как, как там не убирай, как чего там, убирать невозможно, то есть все, там уже все ломать и заново делать. Там хоть какую-то генералку устроить, ничего особо не поменяется, поэтому мы там особо и не убирались, и не мыли потолок, потому что он уже весь отколупливалась, краска, и мы решили наконец-то сделать ремонт. Я очень рада, счастлива, что у меня теперь новая кухня, я теперь могу без проблем снимать любые кулинарные влоги, мотивацию на уборку. Каждый раз, смотря видео, как женщины убирают свою красивую кухню, я думала, блин, ну когда у меня будет красивая кухня, я тоже хочу. Вот. Что хочу сказать. Разорила свою копилку. У меня в копилке деньги, все вы знаете. Мне по пришлось потратить хорошо. Тысяча долларов ушло на ремонт. вот. Но только на кухню. Еще надо в ванной делать ремонт. Там тоже уйдет приличненько так. Но зато я теперь наслаждаюсь. Все блестящее, все новое. Все такое вот как у людей. Теперь... Наконец-то я смогу снимать мотивационные видео на уборку, убирать, готовить на этой кухне вообще без проблем. То есть я могу поставить штатив в любое место и снимать любое место. А до этого я ставила только штатив, направляла на более-менее такой нормальный стол с клеенкой и снимала. Газплита такая у меня новая тоже была более-менее. Но нет, все, с этим я уже не могла жить. И одна подписчица даже написала, Марта, у вас такая кухня, ну извините, не очень, как бы, почему так, вот. Ну, я тоже задалась этим вопросом. Так что всем желаю, девочки, красивой кухни. Конечно же, я надеюсь, что я начну снимать видео теперь с этого дня, потому что сейчас я более-менее уже свободна, ремонт уже позади. Еще есть куча вопросов, на которые я хочу ответить. Очень много вопросов, на которые я хочу ответить. Такое видео я тоже сниму. Вот, я очень по вам соскучилась, правда, я постоянно думаю о вас, каждый раз ложась ночью спать, я думаю, что вот завтра я точно что-нибудь сниму, но у меня сын пошел в школу, дочка в садик ходит, туда-сюда, домашнее задание, очень много заданий, уборка, готовка, туда-сюда, туда-сюда, в общем, заморачиваюсь и видео каждый раз откладываю на следующий день, на потом, на потом, на потом, чего делать нельзя. Надеюсь, я сейчас заражусь и все будет хорошо, так что... Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, друзья, всем красивой кухни, пока!